Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Екатерина Клопенко. И я являюсь лидером, а также одним из основателей проекта «Бизнес Биоси». Сегодня я, как и обещала раньше, буду рассказывать вам о том, как создать вот такую вот шапку на ваш канал YouTube, не используя программу Photoshop. Photoshop, конечно, это все классно, это все здорово, но если нет у вас не установлена программа до да, Photoshop, но ну, нет возможности такой, то конечно же давайте будем обходиться тем, что у вас есть изначально в вашем Windows. Итак, э, во-первых, обратите внимание, что загружаем фотографию вот таким размером 2560 на 1440 пикселей. То есть это достаточно большая фотография и не всегда можно найти такой размер, э, вот именно красоту, да, вот которую, фотографию ту, которую вы хотите, чтобы она была именно такого размера. Мы с вами научимся делать именно такой размер и помимо всего прочего мы с вами научимся писать на фотографии, ставить всякие стрелочки, э, можно добавлять какие-то картиночки для того, чтобы ваша шапка стала эксклюзивной. Итак, чем же мы будем с вами пользоваться? Существует э, такая программа, как Paint. Не э, там, где мы делаем презентации, а именно Paint. Эта э, программа, она есть в, кан в каждом Windows. Мы ее открываем. Если вы ее сразу не нашли, вот видите, называется Paint. Это кисточка вот с такими красками. Если вы сразу ее не нашли, то есть вы можете в поисковой строке просто забить «Paint» и она у вас выскочит. Она открывается, открывается сразу белый лист. Если нет такого белого листа, не открывается, да, то вы нажимаете сюда на стрелочку и вот нажимаете на кнопочку «Создать». Нажмете «Создать» и у вас откроется вот такой вот белый лист. Теперь нам нужно с вами установить размер. Давайте еще раз посмотрим. Какой нам нужен размер? Это 2560 на 1440 пикселей. Как мы это делаем? Нажимаем кнопочка «Главное». Вот у меня постоянно эта панелька убегает, у кого не убегает, то значит, вообще замечательно. Дальше нажимаем на кнопочку «Изменить размер». Дальше вот здесь вот убираем галочку «Сохранить пропорции», потому что у нас не будет по пропорциям соответствовать. Нажимаем точечку «Пиксели» и выбираем 2560 на 1440. Ну, потому что я уже как бы делала, она у меня автоматически забита. Вы ставите сами 2560 на 1440 и нажимаете кнопочку «Ок». Все, вот здесь, в самом низу у вас а, стоит размер вашей а, как бы картинки. Но она очень большая, и вы ее не видите полностью. Поэтому, где стоит 100%, размер мы его уменьшаем да, вот скажем так до 25 процентного содержания для того чтобы нам было с вами удобно работать теперь нам необходимо загрузить с вами именно ту картинку которую бы мы хотели с вами поставить на шапку youtube нажимаем главное вставить вставить из и у вас открываются папочка да вы ищете Ту картинку, которую вы хотите. Ну, давайте сейчас мы что-нибудь с вами найдем. Что-нибудь интересное, да? И закачаем, закачаем эту картинку. Так, так, так, так что-нибудь... Ну, вот давайте вот эту картинку мы сейчас скачаем с вами. Вот она в таком формате у вас а, здесь высвечивается. То есть видите, сколько у вас не хватает ваших пикселей. Что вы делаете? Вы ее берете и растягиваете до конца. То есть заполняете этот размер своей картинкой. Все, картинка у вас а, появилась в том размере, в каком необходимо. Но выглядеть на канале она не будет вся полностью будет вы, вы будете видеть на канале вот эту вот часть только середину поэтому все надписи, все картинки дополнительные, которые вы хотите вставить вам нужно попасть в эту середину чем конечно Photoshop хорошо, что там не нужно как раз вот это вот место корректировать но ничего страшного, в памяти тоже можно набить прекрасно руку все будет замечательно. Вот здесь вот есть точки по бокам, они отмеряют как раз серединку. То есть ваша задача попасть в четверть, то есть вы сверху еще раз наполовинку делите, да, и снизу еще раз наполовинку, вот, вот в это вот место вам нужно попасть по надписи. И если вы будете делать какие-то дополнительные картинки. Ну давайте мы с вами напишем какое-нибудь название канала. И вставим, я не знаю, там какую-нибудь стрелочку, рисунок или еще что-нибудь. И потом посмотрим, как все это будет у нас с вами выглядеть. Давайте напишем название. Буковка А нажимается. Появляется текст. Он появляется произвольно. Мы сейчас напишем название, а потом откорректируем, куда нам его поставить. Давайте. Так, пусть будет... Например, «Бизнес» с Екатериной Клопенко. Так, смотрите. Вот, э, мы можем выделить текст, да? Что мы можем сделать? Мы можем поменять шрифт. Какой нам будет здесь вот угодно, да? Дальше э, мы можем поменять... Размер шрифта, то есть, мы можем поставить 72, но 72 это не максимально, то есть, вы можете и 100 поставить, пожалуйста, да, вот, но остальное 72, будет лучше смотреться. Дальше, вы можете нажать жирный, косой, подчеркнутый, зачеркнутый, то есть, все-все-все, вот как вот э, в обычном редакторе. Дальше, теперь нам надо выбрать цвет, пока что ставим белый, сейчас мы посмотрим, перенесем, как это будет смотреться и в какое место мы с вами поставим, да. Так, нам нужно с вами, еще раз запоминаем, попасть вот в эту четверть, то есть, ну, примерно мы попали, да, то есть, вот где-то отсюда, ну, да, где-то у нас вот это все будет видно. Дальше, если у вас в старом варианте YouTube, да, оформлен вот сам контент YouTube, да, то здесь слева обычно стоит фотография. Поэтому, если есть фотография, то немножечко мы должны сдвинуть вправо свою картинку, чтобы тут появилась фотография и не закрывала вам обзор. Дальше, можно сдвинуть, например крас с другой строки написать да то есть ну тут вы уже э, как говорится сами то что вам нравится то вы и делаете то есть как вам хочется вот таким образом вот мы можем вот так вот подвинуть да это сделать на серединку например вот. Можем поменять цвет. Я не знаю, так красный, наверное, будет плохо видно. да, Так. Желтый. плохо, зеленый, синий, синий. Ну, Почему-то давайте оставим с красным. На бизнес оставить красным. Так, мы можем выбрать цвет дополнительный, например. Давайте вот так поярче возьмем, может быть будет лучше. Так. Ну вот давайте так оставим. То есть вы главное, чтобы было понятно, что мы можем поменять цвет. Мы можем поменять шрифт, размер и так далее. Так, все. Вот, э, вот это вот у нас э, все зафиксировалось. Если вы хотите, то есть если вы нажали уже и пропала вот эта рамка, то вы уже ничего не сделаете, кроме как просто нажать на кнопочку «Отменить». У вас все исчезнет и вы заново напишите, да? То есть вот мы посчитали, что нас так устроит. Будем делать дальше. Давайте здесь слева напишем э, «Подпишись на новое видео». Так, шесть на новое видео. Так, сейчас мы точно так же с вами изменим. Так, поставим совсем другой размер. Давайте вот такой 48 поставим. Дальше э, я не хочу наклон. Спустим. Соответственно, не забываем про эту точку, да? То есть маленечко мы... Не забываем, да, что тут, ну, здесь вот у нас есть будут иконочки, да? Э, зарегистрироваться в команду, например, подписаться внизу у нас есть. И вот мы как раз э, делаем призыв. Вот таким образом давайте посмотрим. Так, и давайте изменим цвет. Давайте изменим цвет. Так, сделаем что-нибудь, например, поярче, синее, да? Синее, и мы можем как бы подвинуть, выровнять, и так далее. То есть, где-то так вот у нас будет. Сюда мы сейчас с вами все, вот это вот нас устраивает. Сюда мы сейчас с вами добавим стрелочку стрелку вниз, да, вот таким вот образом. Так, теперь мы ее зальем, давайте красным цветом, да, чтобы это было видно. Сейчас нужно выбрать цвет. И залить. Не хочет заливаться почему-то. Так, вот сюда мы еще, наверное, не поставили. Вот так. Вот таким образом. И залить э, нашу стрелочку красным цветом. Если вам э, вы подготовите, допустим, какие-то еще дополнительные картинки, то, соответственно, вы можете вот сюда зайти ставить, вставить из и э, вы получите сюда картинку, добавите ее, переместите куда вам будет необходимо. Итак, все, в общем-то все, скажем так, наша самая-самая простая шапка будет готова. Теперь нам нужно ее правильно сохранить. Как мы это делаем? Нажимаем на стрелочку, сохранить как изображение в формате JPEG. Нажимаем. У нас открываются, допустим, те же самые наши картинки. Мы пишем шапка YouTube. В данном формате сохраняем. Она у нас будет сохраняться как 250, 2560 пикселей на 1440 пикселей. Теперь давайте зайдем на наш канал YouTube. И посмотрим, что у нас с вами получилось. Так, мы должны закачать данную, должны закачать. Так, сейчас мы ее найдем. Шапка YouTube, да, мы называли. Вот она, шапка YouTube. Так, давайте мы ее закачаем. Угу. Вот таким образом закачалась. Вот посмотрите, вот здесь, если мы кадрировать, нажимаем, мы как раз видим, что вот этот вот прямоугольничек, да, как раз попадает, э, наше название все у нас попадает. То есть, стрелочка, как бы как раз, стоит, э, вот если продолжить, да, вот этот вот более яркий прямоугольничек, который по центру у нас, то все у нас попадает, никуда у нас не смещается. Тогда нас скажем так, что это все устраивает. Давайте выберем и посмотрим, как это будет все выглядеть. Ну вот, сохранилось. Вот таким образом, картинка наша, да, Название наше написано Подпишись на новое видео И стрелочка как раз попадает в то место Куда нам необходимо Конечно, это самая-самая простая шапка Которую можно сделать Это все можно экспериментировать На ваше усмотрение, на ваше удовольствие Я меняла свою шапку Много-много-много раз Использовала Программу Пайн Для того, чтобы было то, что я хочу и э, все время мне не нравилось, поэтому экспериментируйте, пробуйте, пользуйтесь. Надеюсь, что у вас все будет замечательно. Что ж, большое вам спасибо за внимание. Если вам было мое видео полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на звоночек после подписки. С вами была Екатерина Клопенко. До новых встреч. Всем пока-пока.